Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Nathan Group. меня зовут Максим Муромцев. В сегодняшнем видео я хочу показать на примере данного объекта, как мы стали собирать инженерную сантехнику. Буквально полторы недели назад мы побывали на семинаре ТЦ да, по инженерке по всей. Нам продукт понравился, отличное решение. Мне на самом деле, могу сказать, ТЦ понравилось больше, чем Стоут. Вот, решили на одном из объектов инженерку собрать на трубах и фитингах ТЦ. Сейчас вкратце расскажу, что мы здесь поставили, для чего поставили, ну и как это все у нас визуально выглядит. Это один из санузлов, это у нас основной санузел и есть у нас гостевой санузел. Что мы сделали по данному санузлу? Пересобрали вот этот стояк, чтобы сделать выводы на стиральную машинку, так как нам надо. Вот, пересобрали, получается, вот этот стояк, горячий. У нас компенсатор находился вот в этой стороне расположен и не давал нам разместить всю сантехнику, которая будет находиться у нас в данной ванной комнате. Вот, мы перепаяли стояк, развернули компенсатор в эту сторону на горячий, у нас полтинник тут стоит. Перепаяли отводы, они у нас были вот на этом уровне, значит, выходили сюда, это были счетчики, отсекающие фильтра. Вот, для нашего расположения это было неудобно, мы хотели разместить это все над инсталляцией, в принципе, как и делаем на всех объектах, чтобы это было в доступе и не было никаких дополнительных ключков. Перепаяли полностью, сделали подводку сверху и завели сюда, значит, следующее. У нас от застройщика, получается, идет полипропилен, мы полипропиленом сюда и зашли, поставили краны, авентропы, Гидролог ультимейт поставили авентроповские поставили фильтра косые дальше у нас стоит регулятор давления а, с манометром <coughs> стоят счетчики дальше у нас стоят а, получается магистральные фильтры обратные клапана компенсаторы гидроударов стоят гребеночки то есть у нас здесь такая блин, коллекторная разводка сделана на каждый потребитель Поставили здесь небольшой, получается, проточный водонагреватель на 4 кВт. Он слабоват, то есть у него объем пропускаемый небольшой, но в этом доме есть своя котельня, поэтому наш клиент решил заморочиться просто, что он в принципе поставил этот водонагреватель, можно было его не ставить. Вот. Дальше у нас в этом участке, в этом участке у нас станет, получается, блок управления от гидрологов. И трассами уйдет во второй санузел. Вот, инсталляция у нас здесь стоит ТЦ. Что еще? Добавили кран чисто пожарный. То есть, на всякий пожарный случай. Вот, сейчас вкратце сделаю обзорку и перейдем в следующий санузел. На стиральную машинку мы поставили вот такой сифон. Дальше у нас такая планочка идет. Все, получается, водорозетки мы поставили на специализированных кожухах. Вот таких прорезиненных от ТЦ и там еще есть на кожухе получается с обратной стороны тоже резинка которая убирает вибрацию получается от водорозетки то есть когда трубы шумят да, убирает вибрацию и не передает ее на несущие конструкции то есть на стены чтобы трубы у нас не шумели вот пересобрали вот в этом участке стояк то есть вы можете заметить у нас там получается идет вывод на ванну и раковину вот с того участка вот то есть первый отвод поставили, дальше у нас идет на инсталляцию и третий отвод у нас идет уже непосредственно на стиральную машинку. Вот в этом участке у нас полностью будет э, зашиваться стена по проекту, вот, э, поэтому мы это все не заштрабливали в стены. Водорозетки у нас стоят все удлиненные, для того чтобы можно было спокойно зашить гипсокартоном этот участок и не использовать никакие удлинители. Вот тот участок, я уже сказал, вот у нас компенсатор вот этот, он был расположен вот здесь, полностью перепаяли, получается, развернули его в эту сторону, и отсюда отсекающие краны перенесли вот оттуда. Вот, чтобы у нас вот здесь компактно расположился весь получается ревизионный люк, чтобы он был в доступе. Вот, то есть над инсталляцией, над инсталляцией будет ревизия стоять, и она полностью будет вся в доступе. Коллекторы, фильтра отсекающие счетчики сейчас мы находимся в гостевом санузле смотрите что у нас здесь получается у нас инсталляция под унитаз стоит здесь у нас будет из гипсокартона зашит э, короб чтобы установить э, на короб получается на гипсокартоновый раковину подвесную да э, мы поставили вот такую инсталляцию тоже от ТЦ. у нее специально здесь есть вот такая линеечка по которой все это дело выставляется то есть стоят от водорозетки э, стоит планка на которую потом раковина будет вешаться. Рама довольно-таки прочная. Как нам сказали на семинаре по ТЦ, инсталляция под унитаз выдерживает до 400 кг. То есть это очень круто. Так же, как в предыдущем санузле, у нас авентропы, гидролоки, овентроповские косые фильтры, стоутовские получаются регуляторы давления, с манометрами стоят счетчики, обратные клапана, компенсаторы гидроударов стоят, магистральные фильтры и гребеночки. Все собрано на кронштейнах довольно-таки жестко, то есть специализированные кронштейны, на которых можно спокойно повисеть, ничего никуда не денется, все стоит довольно-таки жестко и серьезно. Труба у нас а, тоже идет ТЦ, а, в Энергофлекс мы ее закрыли, чтобы не было никаких Конденсатов на холодный. Также тоже пересобрали стояк, вот этот канализационный, сделали его хорошей шумкой, пересобрали стояк, сделали снизу выводы и увели это на кухню. У нас с той стороны кухня я вам сейчас тоже покажу, как мы сделали там выводы. Вот смотрите, получается, опять пересобрали стояк, как я уже сказал, да, вот снизу вывод, он пошел у нас на кухню, и второй вывод тоже пошел на кухню. Вот этот у нас идет вывод канализация с раковины, тот вывод у нас идет на сифон который будет использоваться для посудомоечной машины. И пошли через стенку вот такие вот аккуратные отверстия, и туда пошли подводка горячей и холодной воды. Здесь у нас будет стоять посудомоечная машина, под нее тоже сделали сифон, вывод под канализацию и непосредственно водорозетки на холодную и горячую воду и на посудомоечную машину. Как вы это видите, выглядит все это довольно-таки аккуратно. Сейчас маляры просто это все закроют, и будет огонь что мне хочется сказать подытожив а, данный видеоролик а, все вот это удовольствие до да, чтобы вы понимали как бы до да, будущие заказчики да и вообще в принципе зрители канала мы находимся в городе тюмень нам а, вот эта инженерка по материалам да, непосредственно нашему клиенту стало порядка 160 170 тысяч рублей что сюда входило вот все что вы видите и плюс а, дополнительная инсталляция под а, подвесную раковину все, То есть, чтобы пересобрать вот это все, чтобы собрать так, как это есть, это примерно вот такие затраты. То есть, у нас сейчас 2019 год, в э март месяц цена на инженерку, она может плавать от там, 50 тысяч рублей, да, может это быть э 170 тысяч рублей, на некоторых объектах это может быть 250 тысяч рублей, в зависимости от того, какие... Э получается бренды используются, какая труба и вообще поганаж в принципе мы изначально хотели использовать монобренд то есть взять все тц но потом решили что мы его разобьем на авинтропы, фар и все прочее вот. в целом как то так я надеюсь вам понятно как бы сколько это стоит теперь да, как это может выглядеть то есть это не обычный полипропилен это шитый полиэтилен у него очень большой ресурс по прочности и работает в разных критических температурах. В общем, подрезюмирую, мне ТЦ понравилось. Это не рекламный ролик ТЦ. Это просто то, что я узнал из семинара и то, что мы сделали на текущем объекте. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, не забудьте нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах. До новых встреч, пока!